ко мне обращаются родители которые хотят чтобы их дети получили образование за границей родители хотят всегда дать ребенку все самое лучшее лучшие возможности лучших педагогов стажировки в лучших мировых компаниях возможность общения с будущей мировой элитой дать ребенку возможность жить и работать в любой стране получение образования за границей владение языков открывает эти новые двери. Более того, сама перспектива получения образования за границей, попадание детей в другую среду, например, во время лагеря за границей или подготовки к поступлению, мотивирует детей учиться лучше и задуматься о своем будущем. Сегодня знания определяют то, кем вы сможете стать. Знания повышают шансы человека на успешную карьеру, а вместе с ней и на интересную жизнь. В этой серии видео про образование за границей я собрал все возможности, которые есть для получения образования у вашего ребенка. Детские лагеря, среднее образование, подготовка к поступлению высшее учебное заведение и само высшее образование. Расскажу, с чего начать и как правильно выстроить стратегию, чтобы у вашего ребенка были лучшие стартовые возможности для успешной и счастливой жизни. Я много лет помогаю получить людям образование за границей. Создал сайт по выбору учебных программ за рубежом Бухвестаде. Получил три высших образования за границей. Получил три стипендии. Жил и учился в Великобритании и США. Моя компания прошла самую престижную аккредитация English UK, ICET. Цель. Для начала важно определить цель получения образования за границей. Большинство родителей, когда начинают работу со мной, не могут сформулировать четко, что, где и зачем их дети хотят изучать. И это нормально. Многие не совсем представляют, насколько большой спектр возможностей предлагает рынок образования за границей. И это наша работа – проинформировать людей и помочь сделать правильный выбор. Многие формулируют свою цель так дать лучшие стартовые возможности своему ребенку для счастливой жизни и мы с учетом желания, увлечения и способности ребенка и, главное, возможности родителя, других факторов например, родственники живут в определенной стране или для лечения аллергии необходим морской климат выстраиваем стратегию достижения этой цели В процессе нашей совместной работы Появляется четкий план действий на пути к цели, который потом реализуется. Многое зависит от того, на каком этапе к нам обратились родители. Конечно, чем раньше, тем лучше. И есть разница, мы впервые беседуем, когда ребенку 10 лет, или когда уже ребенок закончил среднюю школу и не поступил в вуз на родине. Однако на каком этапе вы бы не решили, что ребенку стоит получить образование за границей, вариант всегда найдется. Если еще нет четкого понимания, что и где учить, и есть время, мы рекомендуем всегда начать с прохождения профориентационных тестов. Напишите комментарий к этому видео, и мой помощник отправит вам ссылку на тесты. Тесты позволят понять, что больше нравится ребенку, какая карьера ему лучше подойдет. Это было вводное видео, в котором мы говорили о целях, которые преследуют дети и родители, когда решают получить образование за границей, и о том, как выбрать направление будущего обучения. В следующих видео мы подробно остановимся на возможностях, которые предлагает мир образования за границей для вашего ребенка. Начнем с лагерей для детей за границей. Продолжим рассказом о среднем образовании, о программах поступления и подготовки в ВУЗ и о высшем образовании. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и получайте качественное образование за границей.